на 10 разных языков. Поэтому добро пожелать нашим друзьям со всего мира. И я сегодня здесь нахожусь с нашими замечательными партнерами, с нашими сооснователями, с Эдвардом и с Ильей. Итак, ну что ж, Эдвард, Илья, так было замечательно побудить шестой по миру на протяжении последних двух недель. Ну да, да, это было просто великолепно. А что, слушай, тебе понравилось больше всего на протяжении последних двух недель? Я не знаю, кстати, если вы в курсе, но мы тут по Европе ездили, у нас было целое мероприятие в Германии, которое было по-настоящему удивительным. та энергия, и в целом это было просто очень мощным мероприятием. Затем мы поехали в Венгрию, где было практически тысяча людей, в зале в Венгрии, в Будапеште, это было просто великолепное мероприятие, сегодня и завтра мы находимся здесь, в Израиле, и затем дальше мы поедем в Швейцарию, Фу, по Францию. И, так, а что вам больше всего понравилось из нашего путешествия пока? Ну, как сказать, путешествие было по-настоящему волшебно, ведь, знаете, когда вы переезжаете каждые два-три дня в новые страны, всегда ощущение просто незабываемое. Ну и, конечно же, лично мне больше всего нравится и Венгрия, ну и Германия тоже замечательная, потому что оба этих рынка являются топовыми рынками для Европы. Ну и, конечно, нас еще ждет Франция, после Израиля мы обязательно туда поедем. Всегда великолепно снова вернуться обратно в офис эндотека с этой профессиональной студией, с профессиональными настройками. Я думаю, что сегодняшний созвон в целом будет по-настоящему удивительным. Да, оба мероприятия прошли просто великолепно. И Будапешт. Я вот правда был очень впечатлен мероприятием в Будапеште. Я был очень впечатлен тем, как именно у них получилось... Я, знаете, я просто хочу поговорить, но я могу сказать одно слово, и биться. Это было великолепно, удивительно. Там замечательный лидер, там замечательные люди, и люди, которые просто очень вовлечены во все это дело. Я в предвкушении того, что у нас должно быть во Франции, это наша следующая точка назначения, но прямо сейчас мы здесь, и мы рады тому, что мы здесь со всей нашей командой, с доктором Анной, с Дмитрием, с Роем. Я очень рад тому, что мы сейчас здесь. Да, ведь оба мероприятия были по-настоящему замечательными. В Швейцарии, в Германии все по-настоящему пошло. Та энергия и просто калибр лидеров, которые выступали, которые работают с нами на этих рынках, они просто удивительны. Это было очень, да, скажем так, эмоционально. И мы уже... На протяжении полутора лет двигаемся вместе по этому пути с этими замечательными лидерами со всем... на всех этих великолепных рынках, со всеми вами, кто присоединяется к нам сегодня. Мы действительно прошли по этому пути. Мы говорили о разных сложностях, которые мы преодолевали, и для меня это было то, о чем мне было важно поговорить. Я понимаю, что просто по всему миру есть целая народ Дейзи, который просто продолжает верить в это великолепное видение, и нас ждут просто великолепные новости, великолепное объявление. И мы рады, что у нас сегодня есть возможность об этом поговорить. Да, с тем, как мы сегодня только пришли, первые, может быть, полчаса или сколько, мы потратили время с доктором Анной, обсуждая как раз разработку, обсуждая искусственный интеллект. И я думаю, что после этого созвона многие люди намного подробнее поймут, особенно те, кто путался, и те, кто не до конца понимал, что именно происходило. Я думаю, что одна из по-настоящему волшебных, волшебных действий, которые стали возможны благодаря тем вызовам, которые мы вместе прошли как сообщество, это то, что мы смогли установить очень сильную основу, сильный фундамент из-за лидеров и из -за людей, которые по-настоящему понимают, что настоящие проекты что настоящие проекты, в которых есть настоящая технология, как в Дейзи, это настоящие проекты, это не какие-то однодневки, это не какие-то проекты, которые сегодня есть, а завтра нет. Но вызов и вызовы, с которыми мы сталкиваемся, это часть этой истории того, чтобы быть настоящими. То, что постоянно выглядит, как будто там идет все хорошо, это ведь не по-настоящему. Часть настоящего путешествия заключается в том, что вы сталкиваетесь и преодолеваете разные вызовы, и это очень интересно. Мы делились этим на разных рынках, на которых мы работали, в которых мы участвовали. И хороший пример этого, который мне очень нравится использовать, это Бурдж-Халифа. У нас проходят некоторые достаточно крупные мероприятия в Дубае. Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире. Когда вы начинаете исследовать зарождения проекта постройки этого здания, то основная работа тогда в этом здании легла в заложении фундамента. Два года им потребовалось для того, чтобы заложить фундамент этого огромного здания. Более 100 тысяч тонн бетона были заложены под землей для того, чтобы это в дальнейшем здании могло быть построено над землей. Еще один замечательный приер этого — это в природе. Когда вы видите огромное дерево в природе, которое выросло, которое выросло под этим огромным выросшим деревом, есть очень глубокая корневая система. Есть корни, которым нужно было расти, которым нужно было продолжать развиваться, для того чтобы поддерживать это огромное дерево. Я знаю, что путешествие Дейзи работает точно так же. Мы проходили через очень интересные вызовы вместе, но это позволило нам сделать основу нашего видения, основу нашего движения. Мы установили достаточно глубокую и крепкую корневую систему в Дейзи на этом пути. И мы просто хотим начать сегодняшний созвон, говоря, смело говоря, что мы действительно сейчас только-только начинаем, и самое лучшее действительно только впереди. И все то, через что мы прошли, в вызовах и со всем остальным, мы хотим сразу поблагодарить вас за то, что вы являетесь частью этого движения с первого дня. Мы не остановимся до тех пор, пока мы не завершим нашу цель, пока мы не доведем нашу миссию до конца. Нас ждет по-настоящему огромное будущее в Дейзи. Многое сейчас происходит, многое интересное наконец-то начинает сбываться. Мы видим, как сейчас меняются результаты, результатов нашего искусственного интеллекта в, в криптовалютах и в Форексе, но ведь по факту мы строим то, чего раньше никогда не существовало. Мы делаем то, что раньше никто никогда не делал. И иногда, когда вы стараетесь пройти по пути ранее нехожному, вы также сталкиваетесь и с вызовами, с которыми раньше никто не сталкивался. Я, например, знаю, что в рамках наших отдельных разговоров, когда мы, например, общаемся втроем, для нас нет ничего более важного, нету ничего более ценного, чем вы, чем наше сообщество. Мы осознаем, что мы в этом проекте все вместе. Мы понимаем, что в рамках «Дейзи» Мы стараемся сделать так, чтобы победил каждый участник, и в этом заключается наша миссия. и Эта миссия будет продолжать воплощаться. Сегодня нас ждут интересные новости, интересные объявления. Огромное вам всем спасибо за то, что вы в нас верите и стоите с нами плечом к плечу. И сегодня мы постараемся поделиться с вами некоторой очень важной, и очень ценной информацией. Да. Итак, Джерми, да, вот то, чем ты только что поделился, по сути. Ты говоришь вот об одном и том же во всех этих разных странах, и мы также провели некоторые частные созвоны в Zoom с некоторыми рынками, с некоторыми лидерами. Я думаю, что люди наконец-то начинают понимать. И это то, что, по крайней мере, я почувствовал, пока мы путешествовали по Европе. Я чувствовал очень хорошую, сильную, крепкую, позитивную обратную связь от людей. Я думаю, что люди крайне ценят нашу честность и нашу прозрачность. И это то, что, возможно, выделяет таких людей разделяет людей на некоторые, на, можно сказать, две категории. Потому что некоторые люди это не очень ценят. Когда вы начинаете говорить с ними по-честному, когда вы начинаете говорить прозрачно, им это кажется неценным, потому что они просто хотят быстрее заработать побольше. Они хотят быстренько обернуть деньги, это все то, в чем они заинтересованы. В Дейзи история же совершенно не об этом. В Дейзи мы из раза в раз говорим о том, что мы концентрируемся на долгосрочном видении, что мы только-только начинаем, что мы... Только-только разогреваемся, потому что именно, как Джерми говорил, сейчас, скорее всего, все еще последней стадии заложения фундамента, но настоящий проект, он только-только стартует, может быть, только в следующем году, поэтому нас еще ждет так много всего интересного. И я чувствую честь иметь возможность быть частью этого движения. И у нас есть такое огромное количество очень важных обновлений и всего такого, с чем мы хотим поделиться с вами сегодня на других созвонах, да, кстати, ты очень правильно говоришь, Илья. Я думаю, что одна из вещей, которые делают Дейзи отличным от всего остального, это то, что мы не строим наш проект на фундаменте хайпа. Мы не подходим к проектам, исходя из идеи о том, что, так, можем ли мы это как-то маркетингово продать. Мы стараемся подходить к этому с одной основы, с основе того, по-настоящему ли мы все делаем или нет. И когда это все работает по-настоящему, тогда мы уже можем развиваться и можем двигаться вперед. И в этом путешествии хорошая его составляющая заключается в том, что те люди, которые, например, строят свои проекты, исходя из фундамента хайпа, которые строят на преувеличениях, которые строят, возможно создавая некую образ, некую картинку, которая в итоге может по факту отличаться от реальности, подобные люди, которые занимаются таким маркетингом, у них в Дейзи не очень хорошо получается преуспевать, потому что в Дейзи здесь все настолько по-настоящему, что если вы стараетесь заниматься маркетингом при помощи хайпа, вам нужно тогда людей держать подальше от послания Дейзи, потому что здесь мы очень честны. Мы очень честны во всем том, чем мы занимаемся. И я думаю, что это очень хорошо, потому что мы тем самым закладываем определенный фундамент с теми лидерами, которые по-настоящему хотят быть частью чего-то на -настоя настоящего. Они не ищут что-то краткосрочное, где они могут просто поработать, и а потом переметнуться в следующий проект. Мы собираемся наши корни пустить глубоко, и мы собираемся довести этот проект до конца. Конечно же, сегодня мы также поговорим о том, что происходит прямо сейчас с ИИ «Форексом». Эти новости по-настоящему крышесносны, они по-настоящему взрывные. У нас есть одна из этих самых мощных историй в нашей индустрии, которая лежит в наших руках. Но перед тем, как мы к этому перейдем, хочу сказать, что очень и очень важно сказать о, о том, ясно сказать, что нет ничего более важного прямо сейчас на всем пути Дейзи, чем наш искусственный интеллект торговли криптовалютами. Последнее, что мы хотели бы вообще, когда бы это ни было делать, это мы бы не хотели... Мы бы точно не хотели переключаться на следующую задачу перед тем, как мы не увидим нужных нам результатов. То есть у нас нет такого, что вот, работая с Форексом, мы каким-то образом забрасываем работу с искусственным интеллектом в криптовалютах. Для нас нет ничего более важным, как для основателей, чем видеть то, как, крип... как наш ИИ в криптовалюте начинает показывать нам такие результаты, какие не показывает ни одна другая платформа или ни одна другая площадка. И... Для нас завершение и достижение этой цели является приоритетом номер один в эндотеке. Очень интересно, что форекс показывает результаты. Мы видим, что мы увидим более 100% возвратов на инвестиции уже буквально за три месяца. Это по-настоящему интересно, это по-настоящему круто, но вместе с тем мы очень хорошо понимаем, что многие из вас участвовали в искусственном интеллекте на криптовалюты. И большой вопрос, который многие люди задают себе, это когда мы можем ожидать этого разворота, когда мы можем ожидать этого разворота, в положительную сторону. И мы начинали с криптовалюты, и, и, и мы уже скоро достигнем 500 миллионов в нашем фонде для трейдинга. Я знаю, я полностью знаю, что мы увидим самые мощные показатели, которые только видели в нашей индустрии. Через все то, через что мы прошли, эти подъемы, взлеты, падения, они все будут, на, они на процентов будут того стоить. И поэтому перед тем, как мы перейдем к обсуждению того, что именно происходит с искусственным интеллектом Форекса сегодня, потому что там по-настоящему удивительные результаты, там все в огне в хорошем смысле слова. Я надеюсь, что все используют то, что происходит у нас сейчас в Форексе. Мы хотим пригласить доктора Анну, чтобы она поговорила с нами, чтобы она дала нам несколько важных обновлений касаемо того, что именно происходит со стороны искусственного интеллекта криптовалюты. Поэтому давайте пригласим сейчас сюда доктора Анну, на самом деле, давайте перед тем, как она придет, давайте перед тем, как она придет, давайте вот первую часть нашего сегодняшнего дня, сегодня вот у нас 4 часа дня, мы провели сегодня первую половину дня. На самом деле, сейчас мы сидим даже в ее офисе. Это ее офис, ее рабочий стол находится вот там, и мы потратили дольше часа, обсуждая все то, что она сделала со своей командой, и некоторые из вещей, которые она сделала, она очень интересна, я хочу их...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 И сейчас дорога, она прямая, больше нету искривлений, отклонений. Этот переход, я думаю, что это хорошая возможность позвать Роя, чтобы с нами поговорить. Итак, хорошо, доктор Анагрун, спасибо за то, что вы сегодня с нами, за то, что вы говорите с нашим сообществом. Итак, да, вам спасибо. Я надеюсь, что в самом ближайшем времени наша прямая дорога вперед станет взлетной полосой нашего проекта, и это чего мы ожидаем. И мы не собираемся пускать руки, поэтому огромного спасибо, Анна. И это замечательно. Да, Эдвард, Илья, знаете, у нас было огромное количество людей в сообществе, которые приходили, которые спрашивали, а мы можем взять и вот, перевести все деньги из криптофонда финансирования на фонд Форекса. Но ведь знаете, что она сказала? 80% сложности уже позади. 80% сложной работы уже проделан. То есть самое сложное, что было, оно уже сделано. То есть миллионы и миллионы экспериментов Миллионы и миллионы нужных, то есть фактических экспериментов. Мы могли бы на этом зарабатывать, но мы не могли, потому что мы, с другой стороны, должны были их использовать для тестировки. Итак, Рой с нами, Рой, наш CFO Эндотека. Да, я думаю, что он потихонечку переходит в это. Я думаю, что, во-первых, одна из причин, по которой мы не переносим крипто-краудфайдинг Форекс, краудфайдинг, потому что на законных основаниях мы этого сделать не можем, чисто юридическим. И один из моментов, который проявлялся, я думаю, что следующая значимая часть нашего созвона как раз будет об этом. Это интересно, потому что об этом говорили люди, потому что ведь мы настолько прозрачны в этом плане. Но люди непосредственно говорили, спрашивали нас, а действительно ли там существуют те деньги, о которых вы говорите? Действительно ли наши деньги существуют на наших счетах Binance? Может быть, она так все потеряла, нам не сказал. Мы слышали очень просто вот эти вот смешные такие истории. Да, были самые разные смешные истории. Некоторые люди спрашивали слушайте, мы тут потеряли деньги в криптовалюте, а заработали в Форексе. Они меня спрашивают, может, они как-то там перетасовывают деньги? И я просто задаю вопрос: как вы вообще могли себе такое придумать? Ведь эти деньги, если, например, я вот просыпаюсь, и я вижу, что мне приходит сообщение от одного из лидеров, который спрашивает меня про Энстон Янг. И я думаю, так, сегодня на глобальном созвоне мы обязательно об этом поговорим. И, Рой, мы это поговорим. Мы хотим от тебя это услышать, потому что нас ждут некоторые очень интересные новости. Да, именно так. Рой – это CFO Эндотека. Еще раз, мы очень рады выстраиванию нашего партнерства и нашей дружбы. Мы очень рады тому времени, которое мы проводим вместе. У него просто удивительный бэкграунд. У него удивительный бэкграунд работы с Эрнстом Янгом. Я думаю, что даже сегодня... Ты нам говорил о том, что ты когда-то даже стажировку проходил, когда ты только начинал работать в Эрнстон-Янге. Ты с ними длительное время работал. Итак, хорошо, Рой, давай, расскажи нам. Мы только что получили результаты аудита от Эрнстон-Янга, ты можешь рассказать нам про всю эту замечательную информацию, которая там содержится? Да, конечно. Знаете, вот вчера буквально мы получили наш отчет АЮП от Эрнстон-Янга. Я очень рад поделиться с вами этими важными новостями. Поэтому Эрнстон... И Эрстон Янг закончили часть своего первого отчета на 2022 год. И первое, что они в рамках этого сделали, это они использовали американские... Стандарты Американского сертификационного института являются наивысшими стандартами в этой индустрии. И то, что они сделали, они посмотрели на то, как именно мы вели всю нашу, все наши учеты, посмотрели на то, как мы работаем с нашими счетами Binance, мы вместе с ними были на встречах в Zoom, мы заходили непосредственно в наши кошельки, и мы смотрели наши результаты в трейдингах, мы сравнивали их с теми, что у нас есть на записи, и не было найдено ни одного несоответствия, ни одного несоответствия. И это очень серьезное доказательство того, что мы очень правильно, причем с высоким стандартом управляем всеми нашими записями, и мы собираемся поддерживать этот стандарт во время второй половины 2022 года. Могу вас заверить, что мы делаем все, что от нас зависит, мы будем продолжать делать все, что от нас зависит. Здесь очень... мы будем делать все, чтобы все цифры, которые мы предоставляем, были бы максимально точны и были бы в соответствии с самыми высокими стандартами этой индустрии. Я надеюсь, что всем... Становится понятно, насколько это круто. Ведь для того, чтобы в будущем выйти на IPO, вам нужно, чтобы у вас все в записях, все было просто идеально. То есть, поскольку у тебя с этим опыт есть, да, да, вы совершенно правы. Я участвовал в нескольких IPO за свое время. И я участвовал в некоторых процессах проверки, и мы подготавливаем эту команду именно к тому, чтобы она могла пройти этот IPO, могла пройти все необходимые для этого транзакции. Для этого, как вы правильно сказали, нужно убедиться, что все очень четко записано в наших записях, что все очень точно, и что с нами работают наилучшие советники в этой индустрии. Эннстон Янг – это одни из лучших, у нас с нами работают некоторые очень сильные юридические фирмы, мы постоянно их обновляем для того, чтобы убедиться, что когда придет время, чтобы мы были готовы к выходу на IPO. Да, это очень важно, и я думаю, что это замечательные новости практически для всех в нашем сообществе. И вы тоже являетесь частью Дейзи, у вас есть определенная доля в эндотеке, поэтому вы, по сути, являетесь отчасти владельцем эндотека. То есть, если вы, например, кстати, наши друзья, являетесь Paysetter голды, то вы в качестве бонусного пула владеете частью 5 пула Paysetter голды, и даже будете пейсеттер-лидером, там есть еще двухпроцентный. Бонусный пул для тех, кто достигли наивысшего уровня влияния в рамках нашего сообщества, поэтому это, безусловно, должно быть по-настоящему важными новостями. И, наверное, последний вопрос, который мы хотели бы вам задать, заключается в том, расскажите нам про это. Расскажите нам про то, Какая, вы думаете, будет оценка у «Эндотека» в будущем? И Верите ли вы или почему вы верите, что «Эндотек» находится в нужном положении в рынке для того, чтобы стать удивительной историей про единорога с точки зрения как общественности, так и других инвесторов? Что вас привлекло в эту компанию почему вы продолжаете идти рука об руку с «Эндотеком»? Я думаю, что эндотек – это удивительная история, потому что в эндотеке есть по-настоящему удивительные продукты. Мы будем лидерами этого рынка, мы будем лидерами мирового сегмента. Я верю в эту компанию. Я точно знаю, что большинство из наших клиентов удовлетворены тем, что они получают, и мы будем продолжать предоставлять им наилучшие результаты. И основа этой компании, она по-настоящему удивительна. У нас есть поистине замечательная команда, замечательные продукты. Я точно верю, что мы сможем еще дальше все это развить для того, чтобы сделать эту компанию по-настоящему Удивительный. Итак, последний момент перед тем, как мы перейдем к следующей теме. Этот вопрос, который пришел с полей, это то, о чем нас будут спрашивать ребята, с кем мы работаем. А какие у вас есть доказательства? Есть у нас какие-то бумажки или что-то вот касаемо Эрсенбьянга? Да, бумажки есть. Поскольку эти бумажки у нас есть здесь, в наших записях, у нас есть это прямо здесь вот в офисе, но поскольку Эндотек является частной компанией, мы не обязаны... И наши аудиторы пока что не готовы в данный момент времени опубликовать эти отчеты в открытом доступе. Вы можете прочитать то, что, о чем я говорил. У нас эти отчеты точно есть, они всегда у нас на руках. Здесь все делается наилучшим образом. И Эрнстон Янг позвонил. Будет продолжать нас сопровождать на этом пути, будет продолжать нам советовать и рекомендовать сделать то, что нужно. вы можете поделиться, может быть, какой-то частью аналитики, там, от Энастон может быть, есть что-нибудь там с подписью, со штампиком, где там подписано, вот, мы с Эндотеком работаем, мы действительно проводили аудит, там, их торговых а, а, счетов. То есть есть ли что-нибудь такое простенькое, что мы просто показывали? Да, я думаю, что я сделаю все от себя зависящее, чтобы это сделать. Да просто скажи «да». Ну, я сделаю все от меня зависящее, честное слово, и я сделаю все, чтобы предоставить им нечто подобное. Ну, мы-то знаем, что это все проведено, но ты же понимаешь, что я не для себя спрашиваю. Но я хочу, чтобы наше сообщество получило нечто. Здесь нужно понимать, что вопрос-то не в бумажке, которую мы напечатаем, вопрос, чтобы аудиторы напечатали эту бумажку. То есть мы их попросим, мы постараемся сделать так, чтобы они предоставили как можно большее количество документированной информации, которую можно будет показывать и третьим лицам в том числе. Да, спасибо большое, спасибо большое. Так. Так, мы сейчас позовем, но перед тем, как мы его позовем, давайте может, мы немножко освободим немножко пространство, так я сейчас увиду на экран кое-что, и давайте просто немножко с вами дальше перейдем в обсуждение. Давайте поговорим немножко о том, что происходит прямо сейчас с... Дейзи. Так, секундочку. Так, Так, очень хорошо, что ты к нам присоединился. Да, привет. Так, все, экран все мы видят, правильно? Правильно. Итак, сказав это, мы хотим убедиться в том, что на сегодняшнем нашем созвоне, что все просто четко понимают, что именно происходит сейчас в Дейзи. Потому что если вы еще пока не задействованы с работой краудфандинга Форекс, то это то, что будет по-настоящему удивительным. Это все было в нашей дорожной карте еще с самого начала. Вместе с, так давайте я посмотрю, так там ничего не прячется, все, нет, все видно, показывается. Так, ну, так может я это как-то поменяю? Друзья, ну, просто посмотрите на еженедельную разбивку, которая начинается с 12 апреля. И вы можете увидеть тот эффект сложных процентов от того, что у нас 5% процентов первую неделю до 111% начиная с 5 августа со стороны Форекс. Это просто по-настоящему удивительно. Вся индустрия сейчас об этом начала говорить, люди уже в курсе, люди присоединяются используя форекс моментом промо, который у нас сейчас происходит, у нас просто рекордное числа, у нас 20 новых пейсеттеров было в прошлом месяце по всему миру с дейзи и ускорение по-настоящему нарастает и это очень интересно и вы видите, что ежемесячная разбивка здесь в этом перформансе форекса мы видим 111, 111 процентов на начало этой недели с форексом, поэтому это просто удивительно. Это то, что все хотят. Поскольку у нас были определенные сложности, с одной стороны, и сегодня вы слышали новости от доктора Анны, мы преодолеваем эти сложности, мы будем видеть мощь этого криптоискусственного интеллекта, который будет наконец-то показывать нам нужные результаты, но пока что в форекс трейдинге нужные результаты уже есть. У нас уже есть необходимый показатель, это то, по поводу чего все должны быть рады. Это было по-настоящему удивительно за всем этим наблюдать и быть частью этого. Поэтому мы, мы хотим убедиться что вы в курсе, мы хотим пригласить вас, потому что вы пока что, если вдруг вы еще не задействованы в этом, то мы вас прекрасно понимаем. Многие люди сказали: так, "А как насчет вот криптовалют? Мы не хотим вот участвовать в форексе до тех пор, пока мы не увидим результаты в криптовалютах". Мы это прекрасно понимаем, и это справедливо. Но в то же самое время вы не хотите упускать то, что происходит в сфере форекса, потому что уже разожжен костер, уже горит огонь, в Дейзи набирается ускорение. Это по-настоящему мечта, которая сбылась. Если вы еще в этом не задействованы, или если вы только попробовали и думаете, «Так, нужно ли мне по-настоящему сюда вкладываться? Нужно ли мне вкладываться в составляющую Форекса нашего краудфандинга?» То ответ здесь очевиден, и он «Да». Да? Да. Прямо сейчас у нас действует промо, которое действует на протяжении всего августа. Вы хотите использовать все возможности, которые... Используйте эти возможности этого промо, потому что результаты по-настоящему феноменальны. Итак, давайте быстренько с вами поговорим для начала о Форексе, об ускорении... Промо-моментум. Промо-моментум пакета это то, что позволяет вам uh, поучаствовать в пакетах, в рамках которых 90% ваших вкладов переносится в живой трейдинг, и вы все еще получаете то же самое количество долей, как вы бы получили если бы вы просто приобрели обычный пакет Форексом. И это работает следующим образом. Это начинается только с пятого пакета. Поэтому если у вас пятый пакет есть уже Форексом, то за месяц августа вы имеете возможность приобрести пакет уровня 5, который называется Моментум. И опять же, этот пакет, Моментум пак пятого уровня, из него вы получаете полную долю и 90%, которые отправляются на живой трейдинг. То есть вы получаете большую долю. То есть если вы являетесь участником с, пятым, с шестым пакетом, вы, понятно, можете и шестой, и пятый пакет купить. Человек с седьмым пакетом может поучаствовать в пятом, шестом и седьмом, ну и так далее. А для тех, у кого десятый пакет, вы можете поучаствовать и купить столько, моментум паков любых уровней, которые, какие вы хотите. И это очень мощная на самом деле промо. Мы видим огромное ускорение только благодаря одному этому промо, благодаря нашим моментум пакам. И вот еще один способ посмотреть на это. Если вы участник с пятым пакетом, <coughs> то 70% вашего участия уже было отправлено в трейдинг. Если же вы покупаете пятый пакет и 90% сейчас отправляется, то у вас сейчас получается общее. То вы купили обычный пакет, потом пятого уровня, потом моментум пак, у вас получается вместо 70% процентов 80%, потому что 90% плюс 70%, и оно выравнивается, и усредняется, и получается 80%, которые отправляются на кривой трейдинг. Я думаю, что самая лучшая часть заключается в том, что вы все-все получаете полное количество долей, как вы получили, если бы вы просто купили изначальный пакет. Поэтому это очень мощная возможность. Мы ничего подобного в DAISY раньше не делали, не видели, то есть где у вас есть 90%, Ваших вкладов, 90% того, что вы вкладываете, получается, пускается на живой трейдинг. И мы это попробовали в июне, в июле, и лидеры умоляли нас, что мы продолжали это делать. И, соответственно, в августе этот моментум-пак на Форексе, он был продлен, и мы надеемся, что вы будете использовать эту возможность, и что вы будете в этом участвовать. Помимо всего этого, с промо форекс Momentum. У нас есть два новых бонусных пула, которые по-настоящему удивительные. У нас есть пул билдеров или пул строителей и пул очиверов или пул достигателей. Это по-настоящему тоже уникальная промо, потому что то, что мы сделали, мы поместили полмиллиона, то есть 500 тысяч USDT в счет, с которого ведется живой трейдинг в начале июня. Вдобавок к этому 2.7% всех пакетов, которые были приобретены, пакетов с 3 по 10, и 4% от первого по 3 пакеты для Форекса также помещается в этот счет при помощи смарт-контрактов. добавок к этому 5% всех Momentum паков, то есть практически все Momentum паки, из всех моментов паков 5% также отправляется на этот живой счет. И также отправляется на бонусы Unilevel. И, соответственно, каждый месяц выплачивается прибыль с этих пулов. И поэтому в первом месяце у нас на каждого участника-ачивера было больше 10 тысяч долларов на одну долю в этом пуле. Пул билдеров или пул строителей — это тот пул, где может участвовать каждый. Вы можете заработать неограниченное количество долей. И уже в этом месяце в нашем пуле ачиверов, по-моему, только даже не беря другой, там сколько, там уже более 1200, да, там более 1200 USDT только за одну долю. А у нас только первая торговая неделя месяца заканчивается, и там уже 1200 USDT за одну долю. Поэтому наши пулы билдеров и ачеверов прямо сейчас являются двумя самыми мощными пулами, которые у нас когда бы то не было были. И это то, что будет продолжаться на протяжении последующих двух лет. Вы можете зарабатывать доли в этих пулах, вы можете зарабатывать каждый месяц, вы можете зарабатывать там и постоянные пулы. То есть это пул, который по-настоящему у вас вознаграждает. И прямо сейчас мы вкладываем огромное количество энергии, мы очень много придаем значение этому промо, и у нас есть цель, мы хотим достигнуть 100 миллионов USDT в общих вложениях к концу этого года, и мы на самом деле находимся на пути к тому, чтобы это сделать. И вы не хотите подобное упустить. Вы хотите начать работать с Форексом с, Форексом, с Дейзи, это очень и очень выгодно. Каждый раз... Так, давайте я сейчас презентацию с экрана уберу. Все, об этом мы поговорили. Эдварда, ты был трейдером на протяжении скольких уже, там, 20 лет? Больше? Да, долго уже. То есть то, что происходит сейчас в Форексе, это по-настоящему удивительно. Правильно? Правильно. Я думаю, что здесь даже говорить не нужно особенно про это, потому что люди же видят результаты. Но, опять же, если мы вспомним снова про криптовалюту, которая у нас отдельно от Форекса, я все еще верю в то, что будет... Настанет тот день, когда результаты из криптовалюты будут сильно более выдающимися, чем в Форексе. Да, будет тот день, когда люди будут спрашивать нас, а можем ли мы из Форекса переместиться в криптовалюты. Такой день настанет, не переживайте. Но просто хочу вам заранее, друзья, сказать, что очень хорошо иметь диверсифицированные портфели. А позже мы добавим еще другие возможности. Мы, возможно, добавим сюда торговлю сырьем, может быть разными другими ценными бумагами. Да, и, кстати, Илья, я видел, ты об этом говорил, когда ты когда путешествовали, например, в Венгрии, мы видели, что там были сотни людей на нашем мероприятии. Нам... И со сцены мы задали им вопрос, а сколько из вас участвовали в краудфандинге криптовалюты? И каждый человек поднял руку, чуть ли не поголовно. Затем мы спросили, а сколько из вас поучаствовали в... я Помните, я вот прям... Поднял, спросил, а кто из вас ждет, пока у нас изменится результаты? И там, по-моему, было только две руки, которые поднялись. А потом мы задали вопрос, а сколько из вас поучаствовали в Форексе? И опять же, это, кстати, было удивительно для всех из нас. Опять же, все подняли руки. Да, там была просто удивительная команда. Я думаю, что если... Ну, там просто точечно был выбран каждый участник. Да, но объясните, почему там было тысяча людей или даже больше? Люди спрашивали, а почему в этих рынках есть настолько сильное ускорение? Но ответ заключается в том, что они продолжают выстраивать. Это потому, что когда пришел Форекс, они продолжали это выстраивать. И когда люди спрашивали, а, когда мы спросили их, а сколько из вас рады тому, как его показатели в Форексе, то да, толпа просто взорвалась. Джереми, я думаю, что здесь вопрос в том, что люди иногда немного отрываются от своих спонсоров. Знаете, когда команды отрываются, когда они забывают о том, с кем они здесь были, они часто смотрят только на какую-то одну сторону, они не видят, что все вместе, оно по-настоящему удивительно, что мы здесь видели просто успех за успехом. И криптовалюта тоже, мы здесь видели, что у нас был огромный успех. Мы провели огромное количество времени вместе с доктором Анной, разрабатывая это. Я правда горжусь тем, что тем того, что... Тем что мы уже добились. И я жду, не дождусь, пока мы наконец-то увидим эти результаты, да и текущие результаты, они уже, правда, выдающиеся. На этой неделе мы, кстати, не во Францию, поэтому если вдруг вы будете во Франции, если у вас там есть команда, то, пожалуйста, пригласите их на наше мероприятие, мы будем в страсбурге поэтому мы будем рады их встретить. Мы также готовимся к Японии. 1 октября у нас будет огромное мероприятие в Японии. Япония прямо сейчас рынок номер один в мире, в Дейзи, по крайней мере. И это просто удивительное ускорение. Ну и, конечно, наши глобальные события 21-22 февраля, оно пройдет в Дубай. Мы очень надеемся, что это будет то мероприятие, которое по-настоящему сможет вывести Дейзи на мировую карту. что через полгода мы увидим, как наши результаты в Форексе, в криптовалютах, оно все соединится в единый этот поток ускорения. У нас будет 46 6 месяцев результатов, и мы знаем, что будет тысяча людей в нашей арене Кока-Кола. Мы по-настоящему в тот день сделаем историческое события. И поэтому, если вы планируете присоединиться к нам прямо сейчас в Дубае, 22-23 февраля, мы через буквально минуту выведем вам слайд, чтобы там были инст... чтобы вы поняли, как можно зарезервировать там себе место. Но Дейзи только-только начинается, и в 2022 году, вторая половина этого года, она будет по-настоящему удивительной. Последние полгода, последние пять месяцев этого года будут особенно выдающимися. И с тем, как мы потихонечку вместе с вами начинаем приближаться к 2023 году. Имейте в виду, что в 2023 год мы ворвемся с огромным ускорением.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 остатка дня. Всем всего доброго!